Так, всем привет, привет друзья, привет. мы снова на даче в этом выпуске, в нашем юбилейном 50-м. Вы увидите, что мы будем делать чуть-чуть попозже, потому что мы еще сами не придумали. Вот, пока что мы приехали сюда с родителями на их машине и уже запустили коптильню. Как я говорил, пользоваться мы ей будем теперь частенько, а чтобы узнать, что в этот раз мы в ней коптим, переходите на наш второй канал Жизнь Шиндяевых, мы там поподробнее все рассказали. А теперь погнали работать на нашей даче, ведь это усадьба, а значит здесь нужно приводить ее в порядок. Первым делом сегодня решили померить снова забор, сколько нам нужно заказывать металла. 30 метров. Говорю на камеру. Итак, друзья, померили мы наконец-то более точно наш забор. По той стороне 32,5 метра, по этой стороне 27, и поворот 5 метров. И общая длина забора будет составлять примерно 65 метров. По, по двум сторонам. Точно померил, а теперь примерно. Ну, ну там плюс-минус. Ну, до этого мы 70 мерили. Да, до этого мы 70 намеряли шагами, а теперь померили ленточной рулеткой 65 Друзья, давайте немножко отвлекемся от дачи и вспомним, что впереди у нас зима, а это значит, что на носу огромное количество праздников. Это самый лучший момент, чтобы порадовать родных и близких людей. Но идеи для подарка – это самое трудное в данном процессе. Упростить задачу поможет сервис Кува, который предлагает подарочные сертификаты на отдых в отелях России. На выбор представляется сотни отелей, а самое главное – куда, когда и с кем поехать, выбирает сам получатель сертификата. И на выбор у него будет целых два года. У ребят на выбор представлено 7 сертификатов. Необычные выходные. Это подарочный сертификат на отдых в любой из сотни самых необычных загородных отелей. Побег из города. Комфортные загородные отели, в которых можно отдохнуть от городского шума и суеты. Семейный уикенд. Отели и гостевые дома для целой семьи. Просто космос. Самые интересные и уникальные отели. Отдых во спасение – это комфортное времяпровождение с программой «СПА-процедур». Города России – самые популярные туристические города от Калининграда и до Владивостока. И, конечно же, все включено. На сайте КУВА можно выбрать, в каком виде будет подарок. В виде электронного сертификата, который придет на электронную почту получателю, или же сертификат в подарочной упаковке ручной работы. Друзья, если вы хотите порадовать близкого человека крутым и интересным подарком, дарите сертификат Кува. Это тот самый подарок, который останется в памяти надолго и точно понравится вашим близким. А в Черную пятницу вы сможете приобрести подарочный сертификат со скидкой до 70%. Друзья, переходите на сайт по ссылке, которую мы оставим для вас специально в описании под этим видео, и выбирайте подарок своим близким. Ну а нам пора на дачу. Вы себе занятия придумали. Мы решили собрать сейчас алюминий в пакеты, собрать нержавейку в пакеты и, возможно, заехать все это сдать. вот почему друзья вроде нержавейка а магнитится вот как так вот этот нержавейка не магнитится вот в одной хром в другой что-то другое там и что делать вот с той которая магнитится на приемке ее не хотят брать будем пока сюда складывать вот это тоже магнитится и это магнитится Вот, а это вообще не магнитится, видите? Ничего ну, значит чермец вот это? Ну да, они не принимают ее, видишь, на нашей приемке. Ага. Вот тоже не магнитится. Что такое? Латунь или золото? Хотелось бы, чтобы был золото, но все, скорее латунь. Зима уже у нас приближается, совсем скоро, как обещают синоптики на следующей неделе, возможно, будет уже первый снег выпадать. Дожди, снега, ночами заморозки, а это значит, что нужно убирать... А это всего лишь октябрь. Да, все, что может замерзнуть и все, что может разорвать. Короче, складываем наш шланг в зиму, достаем опять в этом году насос, к сожалению, не успели мы сделать кессон. В следующем, если успеем сделать кессон, то уже насос не будем доставать. Ну, а пока что нужно убрать, потому что вот так представляется вот как... -то. Не Давайте приступим, сейчас быстренько все уберем. Только вот <свес> Хм, быстро ты нашел. На этом участке не найти проволочку, это было больше странно. Друзья, мы Привет. на даче. Сегодня у нас 30 октября. В общем, мы сюда прилетели для чего? Для того, чтобы забрать весь электроинструмент, потому что он нам нужен в городе. Все, наверное, на этом мы прекращаем сюда ездить. Если будет погода, мы еще да, мы постараемся сюда еще вернуться, если будет хорошая погода, но не факт, потому что 15 ноября, то есть через две недели здесь уже обесточат все, ну и как бы смысл сюда ехать, если, если не будет ни электричества, ничего. В общем, давайте мы вам сейчас покажем, что у нас тут вообще в данный момент происходит. Ксюшка поснимала красивых кадров, а потом вам покажу еще кое-что. Ребят, когда была хорошая погода, мы не смогли сюда приезжать, потому что Саша работал. А когда плохая погода, то, соответственно, не делать нечего. Поэтому, к сожалению, вот так вот и происходит у нас каждый год. Весна, опять осень наступила, опять очень быстро. И не дает нам работать. Так, друзья у нас термометр он же умеет минимальные максимальные показания которые он сохранил показывать максимально но ну, это когда он на улице у нас был в нашей беседке 40 он ловил а вот минимально он ловил минус 3,8 на улице, а в доме в этот момент 3,2 было. То есть разница ну, почти 7 градусов получается. Вот сейчас на улице почти 3 градуса, в доме 5 градусов. То есть при плюсовых температурах не сильно разница ощутима, а при минусовых прям стены держат как хорошо. максимально минус? 3,8. И, и плюс в этот момент? 2 с чем-то. Ну, почти 10, если не 7. Почему? 4 и Короче, мы сейчас тут отогреваемся, потому что у нас все включено, батареи, и собираем весь инструмент, который нам для ремонта может пригодиться. Немножечко отогреемся и, наверное, будем отсюда уже выдвигаться. То есть у нас так, приехали, уехали, и дома с вами еще раз включимся, уже попрощаемся, наверное. Так, короче, загрузили в багажник все. Забрали плиточный клей, который у нас здесь оставался от стен. Забрали весь инструмент электро, часть ручного, который нам пригодится во время ремонта. Короче, загрузили машину по полной. Сейчас отмываемся, пере передыхаем, отводим дух и выдвигаемся в сторону дома. Еще и лестницу наверх привязали. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотры. На этом наш видеоролик подходит к концу, но не выключайтесь. Мы хотим сделать небольшой анонс. Следующий видеоролик мы хотим снять в формате вопрос... Ответ. Ответ. Ответ. на вопросы. Короче, мы хотим, чтобы вы задали интересующие вас вопросы в комментариях под этим видеороликом. Также можете в Телеграме их задавать, мы там, наверное, сейчас пост опубликуем. Короче, и тут, и в Телеграме везде мы будем ваши вопросы читать. Вы на них, вы, вернее, нам задаете вопросы, а мы в следующем видеоролике постараемся на них ответить. Если ваш вопрос уже есть, просто лайкайте его, и самые вот залайканные будем выбирать, да, наверное? Ну, те, которые отвечали уже в 15 выпуске, мы не будем повторяться да. Да, на новые. Вот. Также, друзья, не забывайте переходить по ссылочке в описании на сайт Кува, выбирайте подарок для себя, для своих близких и родных, вот, не забывайте ознакомиться с ассортиментом, я уверен, вам что-нибудь понравится. Все, друзья, на этом все, заканчиваем, всем спасибо за просмотр, лайк, like, дизлайк, подписка, комментарии, два канала, телеграм, вы все сами знаете, задавайте вопросы, переходите по ссылочкам, всем спасибо, всем пока! Пока-пока!